Добрый день, дорогие зрители! У нас сегодня в эфире программа «Смотрите, кто пришел». С Лией Бушканец. Меня зовут Лия Ефимовна Бушканец. Я заведующая кафедрой иностранных языков в сфере международных отношений Института международных отношений Казанского университета. И в эти дни в Казанском университете проходит большой форум «Россия и исламский мир. Россия и ислам в мультикультурном мире». И сегодня у нас с вами в гостях Али аль Ахмад, Общественный и политический деятель Сирийской республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас, приветствую наших зрителей. Спасибо за приглашение. Мы очень рады, что вы приехали к нам в гости. Тем более, что несколько лет была пандемия и у нас не проводились большие конференции. Вот наконец, теперь снова появилась возможность встречать наших замечательных гостей. Но вы ведь в Казани не первый раз. Да, я... Э, но долго. Я был первый раз в 1982 году. Тогда я учился в Советском Союзе. И для меня была радость, что я мог приехать в Казан, увидеть, увидеть Казан в то время. Но сейчас совсем другой Казан, совсем другая страна, развивающаяся, поднимающаяся во всех отраслях, по красоте, по, по всем отраслям. Поэтому я второй раз здесь. Второй раз. Да. Есть, а, у вас а, почти 40 лет Разница да. между первым визитом и вторым. Ну, конечно, наш город очень изменился за это время. И, э, как вы считаете, в лучшую сторону? О, еще. Еще бы. Нет, конечно. Я знаю, что исторические... Татарстан, всегда это был центр науки, всегда это был центр цивилизации, Казан в том числе, потому что это столица, я это все знаю, но тем не менее, нет, конечно, в лучшую сторону, я очень сильно измени, изменился в лучшую, и даже это видно в глазах людей, это видно в их улыбках, видно в их, это не только архитектура, не только какой город, он аккуратнее, не, не только скульптурой, вот это нет, еще, да, это видно, ощуще, ощутимо э, в глазах людей, и как они, они ведут себя очень, очень, так, в смысле, щедро уверенно, обученные люди, вот это очень ощутимо, честно говоря. Мне это очень приятно слышать. Давайте мы с вами сначала поговорим о форуме, на который вы приехали. Как вы считаете, нужны ли такого рода форумы, и что может сделать республика Татарстан, чем она может помочь в решении каких-то вопросов, проблем, которые возникают в нашем общем исламском мире? Насколько полезны такого рода форумы и так далее? Вы знаете, есть у нас большая проблема, то, что мы знаем друг друга глазами Запада. Мы, мы знаем, что СМИ Запада они владеют почти 96% СМИ мира, они самые влиятельные. Поэтому мы обознаем и узнаем друг друга постоянно их глазами. Это, это не то, что нехорошо, это плохо. Мы должны знать друг друга э, нашими средствами информациями. Мы должны знать друг друга э, это в общественную и э, э, дипломатию. Мы должны, ну, у нас и корень, и культура, и э, разные религии не только ислам, они одни почти, э, поэтому то, что связывает нас тысячелетия, это все. Конечно, для нас долг знать друг друга э, напрямую. Вот когда собирает, собираются столько экспертов, знающих ислам, знающих этих культур, разновидности культур, знающих разные языки, когда они собираются, конечно, это не только очень полезно, это необходимо. Это необходимо для нас. Вот, э, я уже почти 40 лет не был в Казани. Вот это я считаю, это нехорошо. Почему? Потому что... Но я должен был продолжать знания этой этого интересного, очень щедрого и очень такого хорошего народа, как татарский народ, я должен узнать эту, эту прекрасную столицу. Поэтому нет, конечно, такие формы, они не только необходимы на экспертном уровне, даже на общественном уровне, потому что я не только с экспертами встретился, я сейчас встречаюсь с людьми. Я иду не только по этому, по этому вопросу, тоже, тоже я был в университетах Казана сейчас и встретил сейчас с технологическим университетом с очень интересными людьми и это тоже я вижу студентов они как живут как они они учатся поэтому это тоже необходимо для нас мы будем посылать своих студентов чтобы они здесь учили учились мы должны быть спокойнее что они будут принимать очень хорошее знание я на этом уровне я уверен что когда будут они здесь учиться или Знать друг друга, это, конечно, вот этот форум, он очень-очень важен и необходим. И не, необходимо его продолжение, то есть между двумя формами, которые происходят каждый год. Вот чем мы занимаемся за этот год, это очень важно. Нельзя, чтобы подождать второй форум, а мы должны поддерживать отношения еженедельно, ежемесячно в таком темпе. Вы сейчас замечательно, интересно сказали, потому что общественная дипломатия — это то, о чем сейчас все так активно говорят. Да. И это то, чему учим наших студентов и в балковриате, и в магистратуре. А вот как вы думаете, что можно сделать в России в плане общественной дипломатии, чтобы в Сирии лучше знали Россию? И что может сделать Сирия для того, чтобы мы в России лучше знали Сирию? Да? А, ведь раньше, например, Радио было, радио в России вещало на немецком, на арабском, на английском, на самых разных языках, по-моему, чуть ли не 50 языков было. Ведь мы Сирию не очень хорошо знаем, вашу повседневную жизнь, архитектуру, может быть, кино, литературу. Вот чтобы вы посоветовали, как проводить общественную дипломатию, чтобы мы здесь в России лучше, больше знали о Сирии, ну, и заодно, может быть, что-то вы посоветовали нашим зрителям, что прочитать, что посмотреть, с чем познакомиться. Согласен. Это не в обиду, только факт. Да. После того, как спал Советский Союз, конечно, произошел очень большой разрыв. До этого мы знаем, что было значит прогресс, который печатал на арабском языке и на всех языках мира, очень много печатали все литературу советскую тогда. Мы знали очень много русских и советских писателей, мы знали э, общественную жизнь. Я помню московские новости на арабском языке. Я там тоже я там писал иногда как какие-то статьи тогда. Дело в том, что вот этот разрыв, он в какой-то степени стараемся сейчас, старается даже Россия построить этот мост, чтобы не было этот разрыв, но мы должны работать еще больше, потому что на самом деле Сирия в арабском мире, она самая близкая страна для России и осталась, даже когда спал Советский Союз. Тем не менее, тем не менее, самая близкая и я чувствую, что мы недостаточно знаем друг друга. В экономическом, в культурном, во всех отраслях. Но это, мы, за это мы отвечаем. Мы отвечаем оба, то есть Сирия и Россия. Да. Даже общество. И, кстати, это, это знание, оно полезно не только на верхушки пирамиды нет она на на, на подон на нижней уровне пирамиды это очень полезно это очень э, эффективно даже в экономическом смысле вот это потому что вы знаете что э, даже в экономике нужен рынок рынок это без знаний вс, всего тоже невозможно идти узнать и, и даже открывать какие-то рынки поэтому нет, я считаю, что, что мы должны сделать. Есть какая-то ответственность Это на руководителей всех этих двух стран. Не только руководители, это, это ниже. Они очень много делают для этого. И уже ниже стоящиеся руководители, они должны очень много для этого делать. Понимаете? Вот, допустим, там торговые палаты. Индустриальные палаты, культурные центры. Все эти, они, на них большая, большая ответственность. Должны они работать на том же уровне, как руководители. Потому что есть, когда есть политическая договоренность на самом высоком уровне, мы должны соответствовать этим, этим договоренностям. понимаете? Вот В этом плане я чувствую, что мы не соответствуем. Уровень очень высокий. Президенты, министры иностранных дел работают очень высоко, а до сих пор вот эти индустриальные, коммерческие, даже культурные центры не работают на том же уровне. Мы это все должны поднимать, и включая университеты и институты. Понимаете, вот Мы должны еще активнее работать во всех этих отраслях. И вот этот форум, он понимает такие вопросы, потому что это не только слова, это не только э, стихотворения. Это для этого нужны, нужны, э, ста, нужна статистика, нужны, э, нужна информация, нужно все это. Надо знать и закрывать все щели, дыр, дырки и все это, чтобы у нас была действительно плодотворная работа. Мы все это сделаем, но давайте мы начнем прямо сейчас. Да. Вот с вашей точки зрения, современная Сирия, она какая? Я вот работаю в Институте международных отношений, конечно, и читаю, и слежу за всеми новостями, но вы правильно сказали, что мы смотрим друг на друга часто глазами Запада. Италию я знаю гораздо лучше, чем, предположим, Ближний Восток. Да. Вот прямо сейчас расскажите мне, какая она Сирия, с вашей точки зрения? И что нам нужно, может быть, прочитать из сирийских писателей, с чем познакомиться, с какими интересными достижениями в культуре. Вот у нас есть зрители, и они могут прямо после того, как посмотрят нашу передачу, что-то сделать для того, чтобы эта общественная дипломатия между нашими странами реализовалась. Он очень легкий и очень сложный вопрос, на самом деле. Вы задали очень хороший вопрос. Все наши дорогие зрители знают, что сейчас уже почти 11 лет ведется война в Сирии. Это, к сожалению. Вы знаете, что самая древняя столица в мире – это Дамаск. И даже самый древний город в мире – это Алеппо. Это не Дамаск, это Алеппо, 15 тысяч лет почти. Мы сейчас о древности, о настоящей Сирии очень много можно говорить, конечно. Но до войны это самодостаточная страна, светская страна, уважает всех религий, есть в ней промышленность хорошая. Около 124 тысяч было маленьких и средних, и больших заводов. Но я в, в аграрном и в, в индустриальном. Это, и даже, даже, ну, даже в нефтяном, газо-нефтяном отрасли. Но из-за этой войны, конечно, нельзя не сказать, что очень много разрушено. Тем не менее, если бы не, был, не было такой глубокой, культуры, и не был такой народ, который, он уверен в себя, он не мог удержаться напротив таких сил, как Соединенные Штаты Америки, которые и его союзники, которые вели эту войну, которые финансировали, которые работали, которые финансировали террористов, так как ИГИЛовцы, как Джабеттон Нусра, как разные политически исламские э, вот эти партии, которые они они Жеш ислам это цели армии. Од, один факт только один факт не я бы о нем говорю э, Дершбегел э, об этом говорил, что э, около 160 тысяч террористов вошли э, в сирию, они они работали против это иностранцы, кроме сирийцев. Кроме арабов, которые там. Понимаете, это, это, ну, не будем об этом. Не будем об этом. Будем говорить, что сейчас успокаивается действительно Дамаск в мире, Алеппо в мире, в Холмс тоже сами, очень многие города. Это когда приезжают, э, раз русские знают это очень хорошо. Э, мы приглашаем, приезжайте, ничего э, не только ничего страшного, а наоборот, Жизнь уже кипит, очень много интересного, вот вы спросили о культуре, конечно, у нас есть очень хороший художник, у нас есть несколько очень хороших групп, танцы, песни, все это, интересные писатели, есть, конечно, разные поэты, разные это, перечислять всех очень трудно, есть те, которые переводили русскую и советскую культуру. Как сами дроби он перевёл Достоевского, он перевёл Лермонтова он перевел, Толстова на арабский язык, есть другие, конечно, которые переводили. Мы знаем Расуль Хамзатов, мы знаем очень многих писателей русских и советских, поэтому мы очень близки, кстати. оба, Мы и вы восточные, это мы очень эмоциональные люди, оба. И если бы не душа, если бы не душа вот этих народов, вы не смогли бы выиграть во Второй мировой войне, и мы не смогли бы выиграть в этой войне, понимаете? Потому что если математически посчитать, то мы должны были проиграть сразу это все эти силы. А кто такая Сирия, понимаете? А нет, это душа, нельзя было математически просто. Они, они победили, потому что... И то же самое Советский Союз то время и вот эти э, народы Советского Союза. Если посмотреть те силы, которые были у фашистов, и какие силы были тогда. А? Надо было проиграть эту войну сто процентов. Нет, душа того тех народов. Это очень похоже, и тоже, сейчас то же самое. Сейчас то же самое. Нельзя, нельзя предугадать, какие, как они, они, они это, э, э, э, э, ну, что их держит. Нельзя это предугадать. Э, есть очень много, очень много. Э, при, приезжайте, знайте, и знаете, самое большое, что сирийский народ очень похож на ваших народов, очень похож, он тоже очень щедрый, он гостеприимный, он трудолюбивый, он научно любивый, он экспортирует, он экспортирует почти во всем мире сейчас экспертов, специалистов, врачей, инженеров, даже промышленников. Это даже представьте, представьте себе, что даже в Германию. Удивительно. Да-да, даже, угу. даже в Германию, даже в очень много врачей. Даже в Соединенные Штатах Америки сирийские врачи, они получают какое-то место, место, это высокое место. Вот я не говорю сейчас о инженерах или других специалистов, поэтому нет народ он не, не только там эмоциональный, тр, это гостеприимный нет он он трудолюбив и э, научно любив. Это замечательно, вы сейчас просто гимн своей стране произнесли. Вы я я, тут же я клянусь я клянусь не я не любитель не любитель просто вот такие это, это я это э, просто говорю то что есть хорошо и очень большое спасибо за приглашение я думаю что и мне очень захотелось приехать и нашим зрителям тоже захочется приехать в Сирию. и я верю после того что вы сказали что все последствия войны будут конечно сказать, все с, с, с нашей помощью потому что и мы победили mm -hmm. этот терроризм с помощью России. Да. Это нельзя не сказать. Это мы должны сказать. Для России Ближний Восток всегда очень близок и очень интересен. И поэтому э, искренне интересен. А вообще вот ваша оценка ситуации сейчас на Ближнем Востоке какова? Ну, Ближний Восток, он по себе очень щепетильный. Очень район. сложный регион. Он очень сложный регион. Много религии, много. И э, на нем э, внешний, внешний фактор очень влияет. К сожалению, конечно. До сих пор он, э, нельзя сказать, что он собрался. Нельзя сказать, что он уже. Есть времена, когда он жил в самые лучшие времена, может быть, золотые времена. Есть. Но они не были так продолжительны, чтобы они устояли. Понимаете, если, допустим, там 20-25 лет, это э, в жизни народов, это в жизни человека это много, а в жизни народов это немного. понимаете? Он не успел, не, не, не дают ему успевать. Конечно, он отвечает за кое-какие и очень многие даже недоработки, да? но внешний фактор, поверьте мне, внешний фактор играет очень большую роль отрицательную роль. И внешний фактор положительный, вот как раз почти всегда играл Советский Союз какое-то время и Россия в это время. Это противостоит отрицательную роль Запада. Понимаете? Даже у меня была лекция вместе с Мигаил Муратинос, он бывший тогда министр иностранных дел Испании. Он не я он сказал что э, вопрос между югом и севером э, отвечает за, за, за этот вопрос э, север север богатый север юг он, они смотрят на нас с высока понимаете они делают все для того чтобы смотреть с высока. И экономические санкции и экономический подрыв и даже иммиграции иммиграции какие, какие спектры э, э, это религиозные так чтобы высосать от нас постоянно вот это это не европа это север это север. И Соединенные Штаты, это, это англо э, такой задумки постоянно, вот это конспирации, что делать, понимаете, это очень плохо для таких районов, как Шептильных районов, они смогли что-то сделать, я не и с Советским Союзом, и с вашими, вы тоже прожили очень плохие времена, в 90-е годы положительную сторону этих годов не будем о них но тоже были экономически очень плохие времена поэтому есть этот этот фактор и опять таки спасибо россии что она делает вот это равновесие этому фактору чтобы давать этому району самим каким-то образом, постараться самим развиваться. Или будем развиваться, или, или нас не будет. Че? Очень приятно слышать такие слова в адрес России. И а, в продолжение этого хочется вас спросить. Вы прекрасно говорите по-русски. А, вы учились здесь в России а, или вы учили русский язык в Сирии. А, откуда у вас такой блестящий русский язык? Ну, спасибо, что вы сказали блестящие. Я, у меня был гораздо лучше. Я учился в, в конце 70-х годов, начало 80-х. 80 у меня гораздо лучше, конечно, тогда был русский язык. Сейчас это остатки того языка, который я знал очень хорошо. Приезжайте к нам чаще, будет Будем, больше да, практики, да, да, практики, все вернется. Да, а, а, точно, само собой. Да, я. Конечно, даже у меня не было тогда акцента. Сейчас может быть какой-то Чуть -чуть. акцент. Какой Чуть-чуть. Да, да. э, я учился в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Я на тонельщик учился. А в Сирии есть железнодорожный транспорт? Э, я хотел строить метро тогда. Есть, yes, oh, конечно. Oh, железнодорожный Сирии? Твор... Да, да, да. В Дамаске? Да, да в Дамаске. К сожалению, uh -huh. я не смог, никто не смог, нет метро у нас до сих пор, но, э, да, есть железнодорожный транспорт, очень хороший, И вообще транспорт uh -huh. в Сирии, он развит. Uh -huh. э, я здесь провел очень хорошие времена, учился, женился, у меня дети, они... Русско-сирийцы, вот в таком смысле, да, в принципе, вот от, от тех времен, я даже был на подфаке в Баку, это в 78 году. Да, и Баку уже сейчас другая страна. Да, да, да. Но вы работали советником, руководителя Центра русской культуры. Я сейчас работаю. И сейчас работаю. Раньше политическим советником министра информации. А, политическим советником министра информации. А, а что вы советовали? Что вы сейчас советуете министру информации? Мне очень интересно, потому что информация – это тоже политическая да, сфера. Да. И что вы советуете, когда речь идет о русской культуре? Да, знаете, сейчас недавно открылся русский культурный центр в Дамаске. Он вернулся. Кстати, русский культурный центр Дамаски. он с 60-х годов прошлого века он играл очень большую роль в, в смысле в развитии сирийской культуры. Балет, опера, танцы, рисование, всем. И, конечно, преподавание русского языка, само собой. Мы стараемся сейчас, чтобы этот русский культурный центр занял uh, ту же самую позицию, тогда еще у нас не было дом оперы, сейчас у нас есть дом оперы. Тогда не было у нас в Сирии uh, факультет преподавания uh, разных uh, театральных мастерств сейчас у нас есть. Тем не менее, тем не менее, русский культурный центр до сих пор, он играет такую роль, понимаете? Кроме этого, мы знаем, что Сегодня Сирия выходит из 11 лет войны. И Россотрудничество не занимается только культурой, она занимается наукой. Есть квоты для сирийских э, студентов. И, кстати, это развивается уже почти 700 квот. Скоро может быть еще больше по всем отраслям науки. И есть сирийские студенты, которые хотят за свой счет приехать учиться одновременно, конечно, есть гуманитарная помощь, которая нуждается сейчас в Сирия Этим занимается то. Тоже Россотрудничество, гуманитарная помощь, она двух, это может быть прямая гуманитарная помощь, может быть даже научить людей, потому что мы потеряли очень много специалистов. Сейчас мы повышение квалификации, поднятие подняты уровня специализации, это очень важно для Сирии, это Россотрудничество и культурный центр, как он представитель этого Россотрудничества этим занимается, вы знаете, что неформальный человек сейчас, который уже он руководитель Россотрудничества, это значит Примаков, да. господин Примаков, он очень поощряет всем этим вопросам и работает над этим и его сотрудники, поэтому Сирия особая для, для, для них. Из-за отношений между Россией и Сирией одно, из-за того, что Сирия очень нуждается, из-за того, что они не формалисты, они знают, что нужно делать. Понимаете, вот это этим занимается Это мой совет или не мой совет, мы вместе сотрудничаем. Понимаете, я знаю очень хорошо свое общество. Я знаю достаточно хорошо, и это, конечно, что-то меняется постоянно, но мое, мое, дело, мое дело обязательно значит э, всегда сказать, где есть нужды, как к этим нуждам, и одновременно э, открыть пути, я знаю, я знаю, в смысле. Потому что, знаете, э, тоже в каждой стране есть э, своя пюрократия. Конечно. Знаете, мы эти, эту пюрократию мы должны не обойти, а быстро ее продвинуть. Но ведь меня очень заинтересовала э, ситуация, что вы были инженером, вы учились на инженера, а стали политиком. Нет, еще инженеры и политики. А, и сейчас еще инженеры политики. Конечно. Политик. А Без трудно инж... вообще быть политиком? Знаете, политика – это самая сложная и трудная наука и опасная наука во всем мире. Почему, Почему опасная? Сейчас скажу, потому что ее тема – это жизнь людей. Понимаете, в чем дело? Понимаете, если политика ошибется, ошибется, то, может быть, целые народы, а целые слои народов, они, они просто обеднеют, как минимум, если они не уничтожатся, понимаете? Поэтому политика, она очень, она очень опасная. А это... трудно вообще научиться э, на политика? Может быть, знаете, мне кажется, все-таки политика — это талант, и надо одновременно, конечно, повещать квалификацию. И знать очень много. Всех наук, кстати. Или я перед тем, как началась передача, я сказал вам, что политик обязан знать обо всем хотя бы немножко. Специалист, да, в от специалиста. Специалист, да. Специалист должен углубляться в свою специальность и узнать ее глубоко. И чуть-чуть от других. А? а наоборот, политик, наоборот, он должен, быть, он должен знать очень много обо всем. А, и чуть-чуть о своей может быть какой-то. Я не говорю о, о, о, о, как политик, специально как политик. Я говорю, нет, он должен знать обо всем. Все. Не может быть политик без экономики, не может быть политик без географии, не может быть политик без э, истории, не может быть политик без философии. И даже я э, вспомнил, когда э, значит ваш президент <связывая> он говорил про Омархаям. Он за... цитировал Омархаям. Не может политик без чувства. А? Он, если не чувствует, что такое стихии или это, тоже не может быть хороший политик. Понимаете? Это, это очень важно. Спасибо вам большое за беседу. И я очень надеюсь, что все политики в мире будут такими обаятельными, такими мудрыми и такими интересными, как, как вы. Да, спасибо. Это потому, что вы вели и так передачу, я, может быть, что-то смог сделать. А остальное... Спасибо большое. Спасибо. Итак, наши зрители, сегодня у нас в гостях был общественный политический деятель Республики Сирия Али Аляхмат. Спасибо вам большое. И спасибо вам за то, что вы были с нами. Всего доброго.